Болезни бывают разные, и шипоголизм тоже болезнь. Вот как ее лечить? Как преодолеть желание покупать все подряд и часто в огромных количествах? Как сдержать себя от ненужных трат? С этими вопросами мы обращаемся к финансовому эксперту Елене Феоктистовой. Доброе утро, Елена. Доброе здравствуйте. утро, здравствуйте. А вы тоже считаете, что шипоголизм это так заболевание? На самом деле да. Угу. А, необходимо понимать о том, что всегда существует грани от просто желания приобрести что-то и бесконтрольного желания скупать весь торговый центр или тратить даже одну или две зарплаты. Ну, как же говорят, шопинг лучшее лекарство для нас, девочек. Тоже мы это часто слышим. Ну, вот это основная как раз проблема и существует. Но здесь решения может быть несколько. Первый момент. Вы можете просто перетерпеть, и будет как бы психологически убираться вот эта составляющая, желание все потратить. А второй момент. Нужно, конечно, уже прилагать силу воли, усилия. Выработалась привычка просто получать удовольствие путем приобретение той или иной вещи. От покупок, mm -hmm. то mm -hmm. ли, в магазин, будь да. то какая-то интернет-площадка. Конечно, лике, да. конечно, да. То есть это э, один раз попробовали, настроение улучшилось, и у человека возникает постоянное желание mm -hmm. так себе поднимать настроение или так себя радовать. Mm -hmm. а, здесь э, какие варианты могут быть? Ну, для начала можно попробовать просто заменить сделать замещение одной привычки на другую, то есть тратить хотя бы не на все время, на одежду, косметику, обувь, сумки и так далее. А на машины, квартиры, загрузку. Как вариант, участки. это самое лучшее. А, и носить фотографии вот этих желанных покупок, крупных, машин, земельный участок, путешествия, и каждый раз доставать, когда вы видите какую-то кофточку, да? конечно, mm -hmm. вы просто Положите выбираете. Кошелек, наверное, да. И... Совершенно верно, вы просто выбираете, вы смотрите, а вот если я сейчас куплю эту кофточку очередную, за тысячу рублей то моя машина станет дальше или мое путешествие станет дальше и откладывать эту денежку уже на желанную крупную покупку второй момент обязательно а, можно проанализировать нужно даже проанализировать гардероб существующие девочкам посмотреть всю косметику посмотреть все mm -hmm. средства по уходу за кожей за лицом за волосами декоративку а, посмотреть сколько у вас рубашек брюк блузок и так далее а, находится в гардеробе и а, уже носить эту таблицу хотя бы с собой иногда mm -hmm. просто в нее заглядывать Кроме того, я вас уверяю, когда вы проанализируете, вы обнаружите то, что вы не носили и даже не помните, когда это купили. Это, конечно, стоит сразу же продать, чтобы оно не захламляло. А как все-таки удержать себя? Вот мы стоим в магазине, мы знаем, что это мы думаем, по крайней mm -hmm. мере, в этот момент, что эта вещь нам нужна, не просто нужна, а необходима. Mm -hmm. Приходя домой, мы понимаем, что по большому счету мы могли справиться совершенно без нее. Вот как немножко опередить вот это осознание mm -hmm. еще непосредственно до кассы? А, ну, как вариант, мы уже с вами сказали, это вкладывать непосредственно в бумажник крупную покупку да, и смотреть на нее. Психологически да, психологически угу. Да, совершенно верно, и копить на большое желание. А, второй момент, а, просто подумать, а что является настоящим моментом, это прихотью или все-таки желанием улучшить свой, свое настроение, да, то есть от... Что немаловажно, с... согласитесь, угу. улучшить настроение при помощи покупки, угу. да. А, но это привычный способ для вас, а можно попробовать пойти поиграть, там с друзьями а, можно попробовать а, сходить на разовый сеанс массажа это будет полезнее для здоровья вкладывать деньги уже... в себя в свое развитие совершенно да. верно и таким образом мы проис... мы делаем замещение одной привычки на другую но она уже не требует столько денег потому что вы не будете тратить на массажи ну ежечасно вы сходите разово и вам будет комфортно потом вы через какое-то время еще раз сходите покупки чем они страшны именно в шопинге а, они бесконтрольные вы тратите там бесконечное количество денег денег и зарплаты оставляете. А при а -а -а. этом крупные цели у вас не достигаются. Машины нет, квартира съемная, путешествие, ну, не такое, как бы хотелось. Бы. А если человек считает, что если у него даже, как вы говорите, есть какая-то определенная мечта, ну, вот в качестве да. примера машина, да? да, и есть очень много всевозможных мелочей, и он выбирает, я вот приобрету все вот эти вот мелочи, но у меня не будет машин, но, по крайней мере, я удовлетворю возможно, эмоционально больше вот в себе. Это, к сожалению, самообман. Самообман? Да. Потому что мы просто, нам кажется, что э, вот если я куплю вот столько вот юбок, столько платьев, у меня сразу настроение улучшится, и мне нечего будет желать. Спросите у любую девушку, она всегда вам скажет, ей нечего носить. Да. Потому что э, да. сколько бы ни висело в гардеробе у нас видов одежды, нам всегда нечего носить. И э, нужно останавливать себя именно с точки зрения ну, определенной силы воли, конечно, должна быть. Здорово, если вы будете вести дневник и записывать свои чувства и эмоции, связанные с тем, что... Фотографировать чеки или собирать эти вести чеки, бюджет, чтобы... да. Вести можно бюджет. Даже, даже не сколько собирать или фотографировать, а достаточно просто у всех смартфоны вести приложение и записывать свои траты, и записывать свои расходы. И если вы сделаете это один раз, вы ужаснетесь, да, сколько мы тратим на, там, на шопинг, предположим, и попытаться хотя бы там, в следующий месяц сокрастить эти траты там, на 10%, потом на 15%, на 20%. В идеале, конечно, если, бы, если у вас прямо вот за зависимость, когда вы понимаете, что вы не контролируете себя и готовы брать кредитные карты и тратить, и тратить, uh -huh. и тратить, то тогда вам нужно строго установить себе лимит в месяц на шопинг. Вот это я себе позволяю тратить, остальное я откладываю на крупные какие-то покупки uh -huh. и цели. А... а есть еще такой вариант, я знаю, что ты продаешь ненужные вещи через интернет-ресурсы, да. и да. только на эти деньги ты можешь купить себе новую вещь. Совершенно верно. Или еду. Только на эти деньги мы покупаем еду. Совершенно верно. И это очень правильно, потому что иногда когда мы э, в эмоциях покупаем то, э, что потом нам не пригождается. И, конечно, разумнее, просто если есть лимит, там, 5000 рублей в месяц, я трачу на шопинг. Вот так строго. Вы знаете, Здесь после есть? нашей утренней встречи захотелось перечитать Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Вот корейку. А, а мне захотелось проанализировать свой гардероб и сделать эту таблицу. Да. Каждого спасибо сожалею. вам большое. Хорошего спасибо. дня, доброго утра и поменьше ненужных трат не только вам, но и всем нашим телезрителям. спасибо Спасибо.